А теперь поведай, как тебя туда занесло? Да я тут, короче, пал. Да и ч? Не, ну тут прикольно, чувак. Ну что, дропать? Блин, не, я потом у меня с течением быстро снест. Не буду. А ты прыгай перед Бакином, чтобы тебя под него засосало. Да не, ну луна. Уносит, уносит. Да нормально.